Все, что касается 100% того, что может иметь значение, оно находится в плоскости взаимоотношений между Международной Федерацией и Федерацией. Здесь просто нет места для министерства. Ячейка отсутствует, чтобы она туда… Даже вот теоретически, если предположить, что она ну, некуда. Вот. Вот есть ровно вот два, две ячейки. И министерство что делать? Ну, пытается вот сюда как-то влезть, вот стать между нами. Вот как вот корпорация, как организована? Вот головной офис, да, и авторизованные представители по странам. Приходит министерство, говорит, не не, не, не, не, минуточку, я хочу между вами быть. В то же время основную ключевую проблему министерство даже не думает подступаться к тому, чтобы снимать. Отказаться от государственного управления спортом. Ну, отказаться, надо от, от, отказаться от этого. Сказать, мы не, не мы, мы будем не управлять спортом, мы помогать ему хотим. Тогда ты перестаешь быть, становиться в отношениях между Международной федерацией и федерацией, тебя там больше нет. Ты перестаешь управлять э, сборными командами, которыми ты не должен управлять. Ты перестаешь покупать наркотики, допинги и так далее. Потому что это не твоя функция, оказывается. Хочешь помогать? Пожалуйста, дай денег сюда. Проведи соревнования, кто лучше, тому больше, там, кто хуже, тому меньше. Да? Поддержи массовый спорт. Как поддержи? Персонально. Ну, ведь ну как, есть же люди, дети, да, вот как, распредели на справедливых началах так, чтобы каждый получил тот маленький кусочек пирога, который называется э, статья бюджета на массовый спорт. А сейчас как бы министерство, ну, делает вместо помощи, пытается всем этим управлять. Видископ, спортивное видео.